«О, черт! Ведь в марте перевыборы! Но даже ботоксом не обновить твое лицо! Надежды нет уже на телевизоры! Опять стабильностью не обмануть глупцов. «Не трожь булу токсин! Невежда! Через укол в лицо он попадает прямо в мозг! Становишься умнее и хитрее ты, чем прежде! Как Цезаря и Лиса симбиоз!» На жертвенный алтарь я принесу В огне невинных сотни душ людских Чудовищным терактом мир я потрясу ветрон не удержать мне без потерь таких а, -а, а, хочешь развязать опять войну для зверств? От украинской крови ты уже не пьяный? Глупец, на войнах мало детских жертв И многие уже так делали тираны Я первый буду вот что я придумал. На перевыборы пришедшим дарят пусть купоны. Билет на мультик детский. Больше шума пусть сделают для западню загона. И в день премьеры сожгу я полный кинозал. Нет, целых три и детям не сбежать, раз выходы пожарные закрыть я приказал. Наказ Пучкову МЧС не подпускать. Потом объявят, что погибло лишь 64. Ну, как же множество могил мы объясним? Что скажут у погибших все родные? Они ж увидят, что мы с числами хитрим. Ну, с наводнением в Крымске разъяснилось, и здесь ГБшный центр Э поможет. Всем рот заткнет, и чтобы бы ни случилось, останкинские шлюхи все разложат по полочкам и ватникам все объяснят. Найдут свидетелей и потерпевших, которые на камеру что надо пробубнят и поклянутся для баранов отупевших. «Ты злой гений! Шеребий брошен! На алтаре твоем не иссякают реки крови! Курс, Беслан, Нардос, Хромая Лошадь и сумрак над Россией все в огроме! Она всегда в огне лесных пожаров! Вторую половину топят паводки и реки, Народ российский стонет от кошмара, потомки запомнят тебя навеки, как ли курятники ты в этом беспределе. Но кто же ты на самом деле? Смотри сюда и думай сам, гундяй. Вот ли антихриста, давай-ка нас слечай. В церквях Италии и фрески, и скульптуры, в средневековье делались с натуры. Ну. Ты же видишь, мы похожи. Я в шоке. Это значит, что же? Если ты сатанинская плоть, то получается, что существует и Господь? Ну, где же он тогда? Россию он оставил? Навсегда?